24 января в центре Казани на улице Баумана открыли стелу обратного отчета до старта чемпионата мира по профмастерству WorldSkills. В торжественной церемонии открытия приняли участие зампредседателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент WorldSkills International Саймон Бартли и мэр Казани Лисур Медшин. Стоит отметить, что в рамках визита заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в сопровождении президента. Татарстана Рустам Миниханова осмотрел основные объекты, которые будут задействованы в ходе мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Территорию деревни WorldSkills продемонстрировал ректор КФУ Ильшат Гафуров. Здесь планируется разместить до 5000 участников и экспертов чемпионата. Татьяна Голикова осмотрела жилые помещения и пообщалась с проживающими здесь студентами КФУ. Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 апреля. Августа. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.